А, итак, друзья, Джон Конор на связи. Сегодня у нас очень насыщенный день, а, точнее даже вечер. Дело в том, что мы уже около 6, даже наверное 8 часов с Владимиром Николаевичем Тюняевым, а, изобретателем, ученым и просто очень душевно богатым человеком обсуждаем интересные и важные темы. Так вот, а, вкратце обозначу наш план действий. Это дружеская беседа на тему проклятий, сглазов, электромагнитного излучения. Всем известной наклейки нетроника. Устройство. Шаш... Ш... устройство. Устройство, да, да. Ну и самое главное, понимание законов жизни, по которым все-таки нам э, лучше бы жить, чтобы не болеть и не испытывать огромное количество неприятностей. Но не будем нагнетать, как говорится, атмосферу. Для начала познакомлю вас с этим прекрасным человеком Поближе. представьте представься, пожалуйста. тюняй Владимир Николаевич, член-корреспондент Академии mm. медико-технических наук, кандидат технических наук. Занимаюсь философией, техникой, изобретательством. Член всесоюзного Всероссийского общества изобретателей, автор многих изобретений, соавтора, скорее всего. И человек, который продвигает эти технологии в мир, то есть в промышленный оборот. То есть, друзья, вы понимаете, что у нас есть редкая возможность пообщаться не просто с специалистом, идейным вдохновителем, а непосредственно с, фактически с ученым-изобретателем. Мы, заранее обсудив несколько тем, решили начать по следующему плану. Давайте узнаем, что такое эфир. То пространство, энергетическое пространство, в котором существуют излучения и передаются воздействия человека в виде сглаза, через которое мы получаем какую-либо энергию или информацию. Володь, с точки зрения науки, что такое эфир и энергетическое пространство? С точки зрения науки, это многомерное, многослойное пространство, окружающее, окружающее нас и вообще Землю и все. Эфир — это множество потоков энергии и информации, угу. которые могут не пересекаться друг с другом. Это как телевизор, телефон, ты переключаешься с канала на канал — на разных mm -hmm, частотах с разной, разные слои разные уровни они не пересекаются есть вот широ, ширина диапазона например mm -hmm. и если мы от частоты говорим это частота несущая частота есть модуляция это миллионы взаимодействий все вокруг раз. нас это есть эфир то есть вот воздух вокруг вот. нас я звоню видимый ланеру, невидимый телефон. это все эфир Угу. Включая и воздух и, и, и является энергетическим пространством Естественно, все вокруг нас это энергия и информация угу. Энергия несет информацию Информация побуждает нас к действию Мы вкладываем в информацию энергию, она производит работу Понял Теперь следующий вопрос Значит, а У нас есть два вида воздействия Природное воздействие это солнце и, ну, например, допустим, воздействие радиоантенн, излучателей, современное техногенное воздействие. В чем принципиальная разница и как это влияет на человека? Это же передается в эфире, то есть в том пространстве, в котором он существует. И какое воздействие это несет на нас? Природные делятся на геопатогенные и солюбирогенные. Это в науке и неологии угу. такая терминология принята. Солюбирогенные – это положительное влияние, окружающей среды, земли, mm -hmm. пространство на человека. Ладно, Оно это, там, человек подъем, пополняет энергии. человека энергией, пополнение идет. А геопатогенная это отрицательно, минус, где от человека уходит энергия, он теряет энергию и естественно начинает болеть. Есть шкала, есть э, количественное определение mm -hmm. этой энергии как положительной, так и отрицательной. И в зависимости от воздействий человек себя чувствует например плюс 4 по этой шкале шикарное место где человек отдыхает высыпается работоспособность высокая и замечательно себя чувствует минус 4 человек начинает болеть и быстро умирает угу, угу. так это с природными да. я правильно понимаю что природные даже геопатогенные зоны являются неотъемлемой частью нашего мира и они созданы со своей специфической целью даже несмотря на то что нам в них находиться неприятно безусловно на болотах жить нельзя и строить нельзя в поймах рек нельзя на разломах нельзя mm -hmm. можно строить только на высоких берегах где положительная энергия а река как такова это разлом mm -hmm. и у нас есть карта вот москвы московской области как раз где обозначены разломы основные вот у нас рядом кратовского озера это из москвы идет разлом там очень много погибает людей, потому что спонтанно может быть отток энергии, и человек теряет сознание. Вот То есть с чем связано. Очень важно, получается, нам научиться не блокировать эти геопатогенные зоны, а именно избегать. Надо их знать и в свое время только там прибыть. Например, женщине вот mm -hmm. на озеро или на реку пойти, когда она эмоционально слишком возбуждена, это хорошо, у нее отток энергии отрицательным, она успокаивается mm -hmm. и идет уже там, где положительная энергия, то есть салювирогенная зона плюс. Потому что жить в... Отрицательный нельзя. Человек болеет, постоянно болеет, и это сокращает его жизнь. Так, а как можно определить? Ты говоришь, что есть какая-то карта, уже известная. А определить человек может сам. Есть специальность оператор биолокации. Это mm -hmm. наша будущая научно-исследовательская работа. В дополнение к тому, что есть книга «Живые поля архитектуры», архитектор Академик Лимонад написал с Цыгановым. Mm -hmm. Там все расписано. Это сапрамат по сути дела где расписаны те взаимодействия солюберогенные положительные mm -hmm. или негативные геопатогенные в каких зонах можно в каких зонах нельзя строить строить и обязательно и это основа для геоизысканий. то есть перед тем как вы хотите что-то строить вы сначала mm -hmm. определите место оно какой энергии энергетика обладает и потом еще сеточку Хартмана определите, где стеночки ставить, где постельки ставить и так далее. Это первое, с чего надо начинать строительство. Именно для этого вопроса, друзья, на самом деле я изначально сюда ехал, но потом наша беседа настолько обернулась полезнейшим клубком информации, как определять их? Есть сетка. Я так, вы работаете над созданием прибора, который может да. позволить с достаточно большой точностью определить да. это. И если что, на будущее обратиться к тебе за да. локацией и определением а, такого места можно. Определяем, пожалуйста, можно обращаться хоть сейчас. А, ну, сейчас пока еще я участок не купил, даже не накопил пока на него. Ну, мы определяем просто по фотографии, по карте. А вот это вот очень интересно. Но я думаю, знаешь, как сделаем? Смотри, мы в конце фильма, кстати, друзья, даже не буду вырезать это из нашего сценария, я оставлю твои контакты обязательно в описании, и мы сделаем список тех полезных вопросов, по которым люди, мои зрители, могут к тебе обратиться. Да, пожалуйста. Отлично. Тогда, значит, объясним теперь, что у нас творится с техногенкой. Почему такая шумиха вокруг нее? Вот мы делали с тобой фильм по нейтронику, мы разбирали вот это вот все воздействие. Давай начнем э, с принципов того, действительно ли они, она настолько негативно влияет на человека и что именно происходит при техногенном воздействии. Я хочу сейчас сослаться на последнюю монографию Зубарева, э, который выступал сегодня на э, конференции по электромагнитной безопасности и у нее шикарная монография где он систематизировал все о том что из себя несет uh -huh. в эфир сотовая связь, базовые станции, вообще связь. Значит, скажи, а помимо телефонов, что еще несет такое вредоносное излучение, сконцентрированное? Ну то есть я говорю что. Наверное, ну помимо телефонов, выбор, но... на самом деле электромагнитные поля это порядка 29 процентов а вреда наносят человеку вот в эфире. Угу. И из тех вредных факторов, которых нас окружают, но ну, есть еще химия, есть бактериология, есть ну, да, да, да, отдельная раз... история, есть питание, да. образ жизни и так далее, и так далее. Вода в конце концов. Да, но техногенка техногенка имеется в виду электромагнитные поля, да. они больше всего. Это 29% вот по нашим 20-летним исследованиям. Это как раз и есть та причина, по которой мы с тобой познакомились, да. потому что именно защиту от электромагнитных излучений я включаю в свою да. базовую программу да. поздравлению человека. Да. Я имею в виду, смотри, скажи, а кроме телефона, откуда еще идут электромагнитные излучения? Ну, базовые станции. А, Они же связь да, осуществляют про... Потом телестанции да. Потом космические аппараты да. Связь у нас вот сейчас здесь светят Порядка 12-13 Может и более спутников да. Берете да. пассивный приемник Который локацию обеспечит У вас сразу высветится десяток да. Потоков Исходящих из, из космоса То есть практически все покрытие. Все сейчас. поле измененное Все специалисты говорят изменился эфир и даже в лесу. Он не скрылся, перешел, не нет, а, но ну, может быть в тайгу, где-то далеко, где мало, но все равно спутники светят, но все равно там лучше, естественно, лучше, mm -hmm. это безусловно. А, но изменился электромагнитный фон Земли. Он перешел mm -hmm. э, в высокочастотный диапазон. Mm -hmm. И Земля, как специалисты говорят, светится сейчас ярче, Солнце в радиочастотном диапазоне это факт. Давай все-таки посмотрим, какие еще могут быть воздействия на человека в тонкоэнергетическом плане. Я уверен, многим э, моим зрителям, э, многим людям интересно разобраться, что же это за мифы, глаз, проклятие, порча, стоит ли этого бояться, и как это можно рассмотреть с точки зрения науки. Я знаю, ты как человек, который интересуешься не только, занимаешься не только наукой, но и древневедическими знаниями, и знаком э, с традициями Древней Руси, ну... Но можешь при... помочь нам прояснить немного информации о том миф ли это и если просто сказать вот теперешним языком, языком да. современным, что все определяется отношениями между людьми так. то есть мы с друг другом дружески должны относиться тепло дарить друг другу угу. вот это и есть поток энергии информации друг другу который сердечный эфире, он называется сердечный в эфире передается так. мы это тепло воспринимаем и относимся к другому человеку с теплом состраданием, с добром, с поддержкой и так mm -hmm. далее. У нас есть контакт, сердечный называется. И если говорить про чакры, вот эти все чакры работают на прием передачи вот этой информации, энергии информации, принимают, mm -hmm. передают и вот это вот поток движения этих энергий, которые разную информацию несут. Она или позитивная, mm -hmm. или негативная. Mm -hmm. Вот о том, о чем ты спрашиваешь с глаз, глаз порча. Или проклятие – это негативная информация, вложенная вот в этот поток энергетический. Когда человек посмотрел на другого с недобро, то на другого человека это может лечь бременем и исказить его эфирное энергетическое поле, и он может пострадать, то есть у него заболеть. Но это легкие, легкие воздействия. Если мы говорим про порчу, это преднамеренное воздействие, преднамеренное, более тяжелое. Да, и да, человек да. может пострадать более тяжело, то есть он может заболеть серьезно. А врачи не определяют, его не продиагностируют, потому что они не понимают, как это происходит, утечка энергии. Они будут резать, смотреть, почему орган болеет, и не увидят причины как раз У -у -у -у. этой. А проклятие самое тяжелое воздействие эмоциональное это да. усиление так скажем этого негатива несколько раз и проклятие может длиться на многие поколения вперед и народ и на mm -hmm. потомков То влиять. Есть, это правильно? это никакой мистики это очень точное взаимодействие, описанное в физике, и может оно регистрироваться и прибором фоля, и прибором газоразрядной визуализации профессора Короткого и, и так далее. Можно посмотреть и визуализировать вот эти все воздействия. Это просто. То есть, правильно я понимаю, не вдаваясь в дебри и а, в мифологию, что он, и, если вот представить, что у нас, допустим, у нас есть чакры, о которых мы говорим, это как приемники или передатчики энергии. Да. На, определенного качества. Определенного качества. Да. Ну, допустим, их в классическом понимании там 7 штук. Ну, в, в распределении. Ну, в нашем до да. основных. Вот. Основных подчеркиваю. Не будем сейчас по названиям все это проходить. Это ну, да. не тема нашего фильма. А вот это вот воздействие негатив человека – это фактически пучок эмоций относительно да, это... направленных на объект. Это поток энергии, информации, вот направлен на объект. Телефон, когда эти, конечно, например, конечно. Звонят, это конечно. Аналогично. Информации. И скажи, а Каким образом происходит воздействие? Ну, например, каким образом притягивается вот эта вот штуковина, пучок отрицательной информации, энергии? Каждый ли человек в опасности? Или, например, у него есть защита? Кому-то Почему на кого-то действует это, а кто-то отмахнулся и пошел? Все зависит от уровня развития человека. Мы с тобой об этом вот сейчас долго да, говорили да, перед да. этим. Вот как раз я к этому теперь мы касаемся уровней развития человека. Есть шкала. Так. по которой мы определяли мы такую шкалу создали в стандарте энергоинформационного обмена вот человек угу. что он из себя представляет чем отличается друг от друга я уже еще раз повторюсь чем больше энергии информации человек в себя принимает угу. усваивает без угу. ущерба для психического и физического угу. здоровья и выдает в мир тем более он совершенен все очень просто логично все очень просто Почему разные люди все, чем они отличаются? Они отличаются, опять-таки, чистотой опять души. Дух, да, чистотой да. души. А, а почему она чистая? Потому что человек живет по божественным законам. В нашей традиции это называются конами. Угу. Это тонкая энергия духовная, которая является основой нашего мира. Так. Они описываются положениями определенной конами. Mm -hmm. По кону живет человек. По закону и так далее. Нет. Нет? По закону это ты за кон, кон. вышел. А -а -а -а. Ты уже вот живешь. Вот кон вот здесь, а -а -а. ты а -а -а. по этому кону живешь. То, что у нас на столе. А потом закон ты вышел. Это разрушение. То есть не законом стоишь, а закон вышел. Ты закон вышел, это мир разрушения и деградации. Вот что так. такой закон. Как мы понимаем, как я вот понимаю сейчас пообщавшись, значит, существует несколько уровней развития души. Условно мы вычислили 9. Сейчас Володя проговорит каждый из них, и в зависимости от того, на каком уровне находится ваша душа, такого уровня неприятные, негативные эмоциональные воздействия на вас и могут повлиять. Но для начала давайте разберемся, что это за уровни, Володь, и вот по каждому прям поряд, по порядку проговорим. Первый уровень образно буду Об, говорить, образно, да. кратко и образно. Если кому-то непонятно, напишите в комментариях. Мне непонятно, что это такое. А мы разъясним. А мы, да, да, первый уровень – это червяк с самыми примитивными функциональными инстинктами. Сейчас таких людей нет. О, ну это поесть, да, получается. самые примитивные размножение и еда. Угу, Примитивно, угу. вот это функции такие. Размножение и еда – самый да. первый уровень. Окей. Второй уровень. Это животное с проблесками сознания, с хитростями, направленными на улучшение собственного существования. Угу. Где получше спрятаться, послаще поспать, побольше поесть. Комфорт. То есть не просто уже, что попало поесть, а получше сам, получше получше, получше. По получше, получше по... Но да, таких да. людей мало. Они угу. есть, но их мало. Угу. Третий уровень. Человек начинает задумываться над тем, что помимо земных вот этих интересов существует еще что-то другое. Угу. Ну, о а Боге угу. начинают задумываться. То есть он уже подозревает, он... Что, что есть что-то лучше и поинтереснее. Он начинает искать это, и когда находит, выходит на четвертый уровень. Так. А четвертый уровень, что это такое? Это познание и внедрение покона в свою жизнь. Угу. Ты начинаешь познавать... Окружающий мир... Себя, себя в первую очередь, так. окружающий мир, угу. ты познаешь правила нравственные и, нач... и когда они у тебя входят <связь> в душу, <связь> и ты не можешь иначе поступать как по этим правилам, только по этим правилам тебя выпускают уже на пятый уровень. Познай себя, друзья, познай мир да. вокруг себя и познай Бога. Собственно, что мы и занимаемся здесь да. вместе с вами. Да. Там, пятый уровень, вот это кармический так называемый вот самый интересно. тяжелый уровень, самый тяжелый. Поверьте, я частично его прохожу, этот mm -hmm. уровень, и он очень тяжелый. Тебя испытывают на облика морали. На ситуации, где ты не должен упасть, не mm -hmm. должен поступить вопреки как раз нравственности. Mm -hmm. И ты отрабатываешь все свои кармические э, наработки, которые у тебя по, по многим воплощениям в этой жизни, в mm -hmm. этом уровне. То есть чистишь как бы прошлое. Чистишь получается. прошлое, э, правильно себя ведешь, то есть тебя уже не свернуть с пути. Друзья, еще раз чуть-чуть отмечу, значит, первый, удовлетворяем самые низкие потребности, самые первостепенные, не низкие, они должны быть базовые, это еда и удовольствие. Второе, это уже комфорт, еда, удовольствие, комфорт. Третье, мы задумываемся, что не все вокруг еды и удовольствия, что есть и мир вокруг нас. Четвертое, это познание, уже прямое участие в жизни мира вокруг нас, взаимодействие с ним. И пятое, когда вот уже человек закрыл все свои потребности, реализовался, познал мир, он начинает отрабатывать свои долги, ну, условно говоря, долги кармические, какие-либо обязательства. И получается, вот я правильно понимаю, что, например, человек мог быть успешным на четвертом уровне, но перейдя на пятый уровень, к нему... Э -э -э подкрадываются такие испытания, которые могут, да, казалось, офф. подбросить его сильно Очень, назад. Очень, да, могут. С пятого можно, да вообще с любого уровня можно упасть и ниже. Mm -hmm. И на этом уровне главное – это терпение и вера. Да, да, то, что нам все Терпения всем надо очень много, потому что здесь идут процессы очистительные, а они связаны с болезненными ощущениями. И не съесть таблеточку, не облегчить все состояния, только работать над причиной, терпеть, и mm -hmm. а, у тебя есть понимание того, что ты делаешь. Если mm -hmm. есть понимание, то ты вытерпишь все, как бы не было тяжело. Так, очень интересно. И что же происходит на шестом уровне, когда эти испытания прошли? А, а шестой уровень ⁇ это когда ты все вышел, а, то есть у тебя духовный уровень энергетический, физический, mm -hmm. шестой, 6 ноль. Но они должны, а, духовный уровень ⁇ это осознание того, что ты делаешь. Управление всеми своими мыслями и понимание происходящих событий. То есть это как бы зановорождение в новую жизнь. А, это с одной стороны, но это уже понимание, кто ты, угу. осознанное, и за... осознанное. осознанное. И понимание, откуда ты пришел, кто породитель твоей души угу. и что... для чего ты предназначен. Это обретение своего я. Сюда да? же можно включить такую... Э... Я не хочу сказать, что это мифология, потому что я уже отчасти в это верю, друзья, память о прошлых жизнях. Ну, в память о прошлых существует. жизнях она может и на четвертом включиться. Даже ты так? медитируешь и можешь пойти. Мы же говорим о потоках в эфире, угу. а они связаны с эфирным, астральным, ментальным. Угу. И ты в эти потоки это технология, это умение. Просто входишь туда. И мы этому обучались, и наши технологии да. на этом основании. Я тоже обязательно напишу в комментариях. Итак, седьмой уровень, самый интересный. Самый уровень творения отказ от своего я и ты всю жизнь прошел свой ну то есть ты все понял прошел свой путь и теперь надо жить только для людей раз твориться в людях угу. и отдавать себя на служение людям служение людям то есть это уровень христа так мы его называем угу. Угу. восьмой уровень мой любимый это уровень божественного начала уровень бога истинного Созидателя. Да, это кардинальные изменения, возможность Но создания. Вот, седьмой уровень — это пророки, которые приходили, угу. как Магомед, Христос и многие пророки до этого. Великий посвященный есть такая книга. вот угу. Это близко к этому. А восьмой уровень — уровень божественного начала. Ну, таких людей, я не знаю, пока мы не знаем и не видали. И даже угу. о них и не писали, видимо. Вот. А уж заключительный уровень, который может присутствовать в нашем явном мире, mm -hmm. то есть на Земле, это человек становится не только Богом-созидателем, но и разрушителем, когда он имеет право судить. Судить, да. Разрушить. Ну, грубо говоря, построил дом, он устарел или старый, и ты его можешь разрушить. Mm -hmm. Это да. связано со всеми взаимодействиями. Скажи, а вот нам. нам, зрителям, жителям нашей страны, реально встретить какого уровня, то есть до какого уровня нам все-таки можно стремиться в этой жизни, понятно, что нет. Вот человек рождается, сопротив... ну, грубо говоря, вот э, третий уровень, так. большинство, видимо, вот такого уровня рождается людей. Ты имеешь возможность на три уровня подняться, четвертый, пятый, до шестого уровня. Угу, угу. Име... плохо путь, путь открыт да. у всех. Да, да. Главное, если ты его встал на путь, иди. А это и есть рок судьба. Тобой прописаны когда ты входишь э, в явный план угу, угу. получается чтобы не отдаляться далеко от темы э, что энергетическое воздействие уровне разных людей по разному влияет и уровень девятого человека душе абсолютно прозрачным ну, воздействий кроме техногенных нет как раз а... техногенные для него. Да. Но ну, если только не включается термоядерная реакция, она влияет mm -hmm. и на тонкие планы, разрушать может. Но физическое тело оно страдать может. Только физическое. Ведь а, вот воля, например, и те тонкие субстанции, они от этого не страдают на таком уровне. А физика может разрушиться. Да. Понял. То есть техногенные, технотронные воздействия тоже по уровням ранжируется. И только на низких mm -hmm. уровнях оно может иметь Но, оно влияние. большее влияние на низких уровнях влия... воздействует на человека, приводя его к заболеваниям. Mm -hmm. А, например, mm -hmm. уже на уровне пятом, шестом, седьмом, тем более, оно мало влияет на человека. У нас есть это... диаграммы такие, где показано, как техногенка влияет, например, на человека шестого уровня. Вот это очень интересно. Да. Обязательно... Мы их покажем, Мы обязательно. Мы их покажем, да. И скажи, Володь, я знаю, что ты так же, как и я, уже достаточно долгое время живешь без мяса. Да, уже больше 20, 20 лет. Больше 20 лет. Ну, веган, я больше 20 лет не только без мяса, вообще без животной пищи. Пи вообще от слова. И, друзья, это к тому, что если кто-то еще пишет, что там, посмотрим, что с вами будет, чем 6 лет, 7 лет, вот, у нас есть возможность поговорить даже с человеком более 20 лет. Это очень большой стаж. Ребята, я начал в 40. Угу. Мне сейчас 63. Вот представляете себе... Главное не торопиться и переход от мясоедства на нормальное человеческое питание. По сути, мы идем к солнцеедению. Это путь наш такой. Угу. А, а вот этот переход, он связан с осложнением, потому что процесс очищения идет. Мы подошли вплотную к еще одному впервые озвучиваемому в моих фильмах о пласту знаний. Это 16 конов. Да, основных, основных. подчеркиваем их много, но это основные, которые мы для себя приняли и по которым мы живем, по конам, так, по 16. -ти. Буквально вкратце, откуда а, эти коны к нам пришли, то есть книга ведома. Они знания. из ведических знаний в основном и нами систематизировались, учитывая нашу практическую работу с людьми. И вот по данным конам а, проводилась диагностика и а, понимание того, в чем причина болезней. И это вылилось в книгу, которая называется «Созидание угу. и духовная диагностика человеческого организма». Потом еще и визуальная диагностика, когда можно по человеку, посмотрев на него, сказать, чем он болен. Угу. По его архитектуре, по лицу, по посадке, по походке и так далее. А более глубоко – это как раз духовная диагностика. Ныне все наши доктора, ну вспоминаем уважаемую Ольгу Алексеевну Бутакову, угу. которая… Очень подробно психосоматику описала. Диагностика, причина, следственные связи. Но еще глубже причина. Причина, да, частично. Психодиаг... Психосоматика ⁇ это переходный этап. Mm -hmm. А область духовной диагностики, она говорит о том, в чем причина заболевания. Она лежит в духе. Это как раз, вот еще раз подчеркну, есть, например... Наш организм и органы, угу. каждый орган олицетворяет свою духовную какую-то ипостасть. Например, печень ⁇ это злость, угу. поджелудочная, желание Уж сладкой таком... жизни, Слад. желудок, переваривание энергии. Переваривать-не переваривает человек. Почки и надпочечники — это страхи и обиды. Угу. И вот это все как раз причиной является, если человек злой, у него вот этот поток энергии, входящий в него накапливаясь приводит к заболеванию печень отмирает угу. например не болезнь легких какая человек не дает себе дышать забивает себя не, не дышит полной грудью. У нее начинают легкие расслаиваться, болеть и так далее. Mm -hmm. вот. Но есть две ипостаси. Почему сложно продиагностировать по духовной диагностике? Есть или много, или мало. Надо вот эту серединочку выбирать. А потом же есть еще и диагностика по каналам. Вот эта тройственность пальчики. Вот это духовное, это энергетическое, это физическое. Так на каждом пальчике. Mm -hmm. Так же как и тройственность вот этой руки, ноги, тел, тройной обогреватель. Mm -hmm. Это все просто, на самом деле, если вы, ты в этом живешь и можешь сам себя продиагностировать, не надо к врачам ходить. Да, да, кстати, друзья, отмечу еще, что а, по опыту уже общения и взаимодействия с людьми, и непосредственно участие в их лечении, а, именно там, где есть концентрация вот этой негативной энергии, там и создается та самая закисляющая организм среда, которая является благостной, средой обитания паразитов, поэтому энергетический тонкий мир напрямую имеет подтверждение в нашей твердой физике, и это можно проверить Давай все-таки разберемся какие именно коны существуют буквально пару слов чтобы Пару слов я их просто пере, э, кратко да. озвучу, чтобы вы знали в первом приближении, да. потому что если у вас будет желание их познать пожалуйста, мы их э, подробненько все снимем, озвучим и предоставим да. нашим Пользователям, слушателям и смотрящим. Кон, что такое кон? Это духовная основа нашего мира, mm -hmm. нравственная. По кону мир развивается. А закон ⁇ это мир разрушения. Это mm -hmm. человек, живущий за правилами божественного mm -hmm. или нравственного mm -hmm. вот этого кона. И Первый, на наш взгляд, и как мы вот исследования проводили, это кон совершенствование. Это когда человек развивается по пути духовного развития. Он постоянно mm -hmm. идет в движение. То есть его вектор направлен нет на сталинации. золотой путь развития. Да, как клиническая да, травгация. Да. И он информации. начинает отрабатывать вот эти все свои негативные черты характера. Все mm -hmm. в характере ведь зависит. Это вот поток энергии чистый входит. Он смешивается с нашими желаниями, побуждениями, начинает чистить нас и наша задача не мешать этому расслабиться и вывести весь негатив это кон совершенствования далее идет кон воли каждый имеет право на свой путь Воля человека не может быть никем нарушена да, вот волен человек и никто не ни боги не любые люди другие не могут влиять на волю волен человек она эта воля богами данная не может быть никем нарушена. То есть только Вольный мы сами человек. добровольно да. мы можем позволить с собой. Вот мы же да. мясо покупаем, мы, грубо говоря, люди, кто вот уже понимает, о чем идет речь, добровольно, но же никто не открывает рот и не запихивает нам его с детства. А дезинформация, которую мы имеем в средстве массового вещания, это тоже наш выбор. Проверять и верить или доверять слепо. Так, да, нашли. следующий, кон, созидание и творение. Идя по пути созидания, ты а, направляешься, вернешься к Богу, вернее. Угу. То есть созидание – это духовная основа того, что ты мыслишь и творишь, вернее, образы создаешь. А творение – это воплощение в явном мире угу. того созидания, которое ты создал в тонком плане, в мыслительном Mm -hmm. образе своем и образы творений и творение физическое да. воплощение да, да. все просто очень месте да. а делать полезное обязательно да вот далее вот. кон подобия подобные притягиваются к подобному вот ты человек такой-то uh -huh. твой характер те притягиваются люди которые Похоже, подобно тебе mm -hmm. по характеру. Mm -hmm. Это тоже очевидно и просто. Секундочку да. по поводу коноподобия или законоподобия. Такое. Вон, как бы, вот, говорил? Вот видишь, такой да, интересный. Да, да, вот да, да, вот. ну такое. Это как Ну это эти негативные все пучки энергии, они притягиваются в основном к тем людям, у которых есть за что зацепиться. Это мы к этому сейчас придем. Кону резонанс А, это резонанс. Да. Чуть-чуть дораплив. Поехали. Кон тождества. Все большое состоит из малого, а мало mm – -hmm. из большого. В нас внутри живут масса вселенных, которые тождественные, что внутри, что и там. Mm -hmm. То есть, есть малом сосредоточено большое, в большом сосредоточено малое. Вспомните фильм «Люди в черном». «Отдайте галактику». У кота висела галактика. Да, да, да, вот да. Это галактика. Представляете себе туда, и там пространство такое расширение. Поэтому даже в Ведах написано в нашей на самой мелкой основе находятся сущности выше нас по духу стоящие <соединяющие> и превосходящие yeah. нас по возможностям своим. изучая себя изнутри yeah. познай, себя. Вселенную. познай себя познай yeah. себя кон резонанса вот такой интересненький yeah. кон весь мир состоит из зеркал в которых мы видим отражение самого себя mm -hmm. то есть если тебя обидел кто-то и ты обиделся виноват ты Потому что в да. тебе живет это. Допустил чистота, Вот, вот эту обиду, не допустил, да. а она срезонировала у тебя, и ты обиделся на другого. Если ты по духу стоишь выше, то эта чистота прошла, да, и ты да. не обиделся, как монахи. Ну, посмотрел, ну, Бог с тобой. Простил, просил, понял. Ну, про... ну Бог с тобой да, вообще да. не отреагировал, так сказать Да, да, да. Вот это очень важная подсказка, друзья, да. когда вы взаимодействуете с людьми. Если вдруг кто-то вас обижает подумайте об этом человеке хорошо не допустите эту обиду возродить в себе вот этот в вот пламя ненависти и прилипнуть все это дряни на ваш организм Да. Так. следующий кон реинкарнации мы с вами а. где-то встречались то есть сам человек где-то с собой встречался это произошло вследствие духовного деградации человечества когда душа рождается круг сансары входит в одно и то же свое состояние и рождается в явном мире это называется реинкарнация прохождение одного пути многократно а в явном мире это как в компьютерной игре количество повторений да ну то есть да. сколько жизнь день количество? сурка но это хороший день если сурка. Бы он был один, то у нас бы не хватило если бы если мы накосячили то не прошли бы заново наверное так кон карны или кармы так вот Каждый получит свое, не больше, ни меньше. Око за око, зуб за зуб. Извините. По ну это в Библии написано По так. Да. То есть, что думаешь, да. что Тут... пожмяшь. Все наши несовершенства, все наши неудачи, все наши состояния зависят только от нас самих. Никто угу. в этом не виноват, только мы сами. Так, отлично. Это точно. соответствия. Богу Богова, Кесарю Кесарева. Ты так. должен соответствовать тому, чем ты занимаешься. Он Сапожник такой, должен в шикарных сапогах ходить. Врач, извините, должен быть здоров. здоров. И поэтому он имеет право учить другого человека, как быть здоровым. Да, да, да, Все да, да. кратко. с таким, друзья мои, да. помните. Вот. Рассказываю о... Кон мысли. Ну, мы картинки да, можем прислать. Храните свои мысли в чистоте, тем самым вы... Творите мир и счастье. Угу. То есть вот мы говорили о том, что человек, сердечность его, тепло должно давать другому человеку. А это уже связано между мужчиной и женщиной отношениями. Если у них есть тепло сердечное, угу. они им обмениваются. А когда создают семейный союз, тогда уже эта теплая энергия переходит со второй чакрой для рождения. Новой жизни угу. и чем их шутки выше шутки. духовное развитие тем чище душа приходит к родителям тоже угу. факт кон магнетизма все сильнейшие притягивает к себе слабейшие то есть у есть себя. лидеры которые ведут вперед народ они у них магнетизм угу. воля энергии много и они притягивают людей которые за ними идут ну, это тоже отчим. Логично, да, да, да, да. Лидеры. Логично, да. На той мысль только и мы на да. то чтобы. Кон обмена. Все в мире живое все излучает и впитывает. Мы обмениваемся энергией, угу. излучаем и впитываем ее. Это так же, как и Земля, о которой мы говорили. Есть геопатогены, есть салюбирогены. Она излучает или впитывает. Нет нету чего-то плохого, есть. Нет, нет. А, нет а, зла в мире по ведической традиции, по знаниям. Есть только незнание и невежество. Не ходи туда, куда не надо ходить. Там болото угу. утонешь. Угу. Вот и все. Кон сохранения энергии, кстати, вот в, нашей, в нашем устройстве нейтроник, вот этот трехроник, он описывает кон сохранения энергии. Это ничего никуда не девается, ничего а откуда трансформируется. не трансформируется, переходит в другой вид энергии, но так как этих взаимодействие великое множество и этой энергии, информации могут переходить mm -hmm. в другие миры, в другие ипостаси, которых нам науки науке. Если я только сейчас понял, я же в своем фильме говорил зрителям, что друзья, телефон не выключается, это наклейка, а точнее микрочип. Устройство. Не блокирует устройство, да, связь, ваше сотовое. Почему много контактов мне в комментариях писали, что тогда мой телефон не работал, значит эта штука не работает, а трансформирует энергию из техногенной, да. то есть неприятный для человека непригодный. пригодный в условно природный кон отдачи чем больше отдаешь тем больше тебе дастся получишь вот и все это все простое хватит. простое да Наверное, следующий кон замены означает, завтра нужно отдать свои квартиры не надо отдавать но ведь есть же на этот счет очень хорошая такая Притча, поговорка: нельзя сто раз бездельнику давать взаймы. Да, да, да Вот, поэтому да. это уже наказание за это. Последует тебя отберут, потому что он ничего тебе взамен не отдает. А ну, если обмена. по совести живешь, естественно, да, это да. вот Кон обмена. Чем отдаешь? Вот это обмен энергиями. А ты паразиту отдал, но он тебя забрал, он ничего не отдал. Ты потерял, ты ему не закан. На второй раз отдашь, тебя накажут. Все. Кон вот. замены. Все течет, все изменяется. Ты или развиваешься, или дигранизм, но все течет, или так, или сяк. Лучше развиваться. Mm -hmm. Покой находиться невозможно. Но только один раз я, я мастере Маргарите им дали покой в итоге книги. Mm -hmm. Души mm -hmm. устали, они ну, должны были успокоиться. Что вот это все, видимо, во всех ипостасях духовных. А вообще, все ты должен развиваться постоянно. Mm -hmm. Во всяком случае, наши души. И благодарения В заключение за все тебя благодарю угу. все вот эти основные иконы отлично отлично это очень интересная информация друзья и если честно конечно на мой а, взгляд некоторые иконы повторяются а, я бы мог бы что-то наверное вот сейчас своим а, оптимизирующим мозгом так вот знаешь где-то так подделать сократить все где-то конов в шесть наверное записать таких объемлющих но я сегодня столько полезного и нового узнал. Вы даже не представляете. Мне очень приятно, что я могу эту информацию с вами из первых уст. Вот сейчас я это буквально... Некоторые иконы слышал впервые. Мы их проговаривали, но впервые поделиться с вами. Благодарю, Володь. Одно замечание так, давай. к оптимизации иконов. Вспомним а, такую, такое предложение. Казнить так. нельзя помиловать. Да? Ну, да. Запятая какое значение в данном предложении имеет? Кардинальное. Кардинальное. Так вот, если ты оптимизируешь выбросишь что-то mm -hmm. извини и, и система изменится мы не говорим что мы идеальные вот все определения даем естественно но по нашему мировосприятию mm -hmm. оно работает я этим занимаюсь уже 25 лет живу по конам, стараюсь стараюсь жить по конам, и все работает и самодиагностика и определение того что происходит вокруг тебя mm -hmm. и просмотры естественно на все воля боков но тем не менее ты сам мы сами Внуки, дети богов. И да, мы этим да, должны владеть радуют. и пользоваться. Продолжение смотрите после небольшой рекламной паузы. Как я по телевизионному сомпризировал.